Расскажу. Так, очередная распаковка сегодня 4 посылочки, три маленькие и большая. Сейчас вот начнем по бытью самой маленькой. Ну тут прощупывается термальная головка. Обычно заказывать периодически не стираются, почему-то одна. Вот такая, а стандартная в принципе. Почему одну прислали? Ладно. Вообще Очень маленькая. А носки один малышка. Тут что-то очень маленькое. О! Очередной домик за 10 рублей. За это помдал, но это какой-то странный домик. Ладно, да, один будет даже его. Ставое какой-то маленькая мелочь в большом конверте не могу маленький положить Папа, это что? не знаю ну маяк будет маяк для вашего мультика про маяк да Может, то... хм. странно какая-то копеечная штучка Последняя. Да, сегодня посылки какие-то неудачные. Я не знаю, что здесь. О! Трава пришла. Для мультиков. Ну, это вот так вот. Я, честно говоря, думал, это покрытие будет немножко другое, что ли. Папа, это гигантская. Гигантская. она как бы вдалеке стоять? Хм. Цветочками. Ну вот. Неудачно сегодня у нас распаковка какая-то ерунда. Честно говоря, травка-то... Хм. Ладно, подписывайтесь. Впереди интересные посылки идут.